Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать. С вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр Павловые партнеры. Сегодня я хочу разобрать очень частый вопрос, который мне пишут в соцсетях, на почту, да, делают запросы к нам в компанию. Очень многие люди приходят на активы госкорпорации, не имея опыта, не зная, как правильно искать объекты, и пишут нам: помогите нам, пожалуйста, найти объекты там в Московской области, в Санкт-Петербурге, да, там, где-то в центральной части. России, на Дальнем Востоке и так далее. Поначалу мы предоставляли эти объекты и люди, успокоившись, что такие объекты имеются, приходили либо к нам на услугу инвестирования, либо на обучение, но таких запросов стало очень много и мы понимаем, что мы не справляемся, поэтому я решила записать это видео для вас. Некоторые люди, когда приходят на поиск объектов активов госкорпорации, понимают, что объектов не так много, что цена практически рыночная и задаются вопросом, почему, так есть все-таки объекты или нет. Здесь ответ очень простой, друзья мои, мы в этой сфере работаем уже много лет, в торгах мы с 2010 года, на этих активах госкорпорации мы третий год и, конечно же, когда мы находим объекты, мы находим их хорошие, с хорошей скидкой и по всей России у нас занимает немного времени. Почему же у вас это не всегда получается? Ну, наверное, потому что вы занимаетесь этим немного меньше. Некоторые люди впервые занимаются активами госкорпораций или занимались другими торгами, например, торгами по банкротству, а на активах госкорпорации не могут найти правильное имущество и делают неправильные выводы: да, что на этих торгах ничего нет. Поэтому я вас хочу успокоить сказать, что на активах госкорпорации объектов очень много. Если вы хотите понять. Как найти правильно эти объекты, то напишите под этим видео. Мы с удовольствием вам поможем. Если вам какие-то конкретные регионы нужны, тоже пишите. Из тех, которые объектов мы уже высвали, возможно, мы вам что-то покажем. Но самое главное, вы должны понимать, что эти торги отличаются тем, что ниша новая и какой-то простой схемы поиска объекта пока нет. Поиск достаточно такой, ну не но не такой простой. И о том, как это делать, мы рассказываем на тренинге. У нас посвящено этому несколько уроков, плюс практические занятия. Поэтому я призываю вас делать правильные выводы, когда вы не можете что-то найти. Это означает лишь то, чтобы что вы что-то делаете неправильно. Если вам нужна помощь профессионалов, пожалуйста, обращайтесь к нам, приходите на наши семинары, мастер-классы. Мы будем рады вам помочь. Если у вас есть вопросы, задавайте. Если вам нужна помощь, пишите, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Всем отличное настроение и всем пока.